Уже закончились утехи, уже рассвет, пора уже вставать Успехов нет, какие там успехи, вот не забыть бы заселить кровать Я не забуду, что ты мне ждала, да невозможно Она же будет, я убежден, вот уже скоро, вот уже скоро наступит вече, наступит вечер, И снова будем И снова будет, мы вдвоем. Сегодня уже очень длинный день, как и вчера А прекрасно мысли не добродят Все остальное просто мишура Ну вот рождался ты, пришла и праздник Сейчас начнется лишь для нас дворик. И с нами будет наша ворка Скоро наступит вечер, и снова будем мы вдвоем. карте вам обеспечены. До новой, До новой встречи! До новой встречи! Она же будет! Она же будет. Я убежден, вот уже скоро!